Всем привет, ребят! У микрофона снова Максим, и сегодня я расскажу про новое и довольно важное обновление CS:GO, в котором появилась новая версия оружия M4A1-S, обновились Ancient Inferno Vertigo Cache и Vineyard, Yard, спалились строчки, связанные с повышением FPS на большинстве компьютеров, и заодно обсудим потенциально будущий режим ограбления. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал. Это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! Новое обновление весит аж целых 329 мегабайт, но основной вес, как обычно, естественно, связан с внесенными изменениями на множестве карт. Самые важные произошли на карте Эншент и Inferno. Первая, по сути, это фаворит разработчиков, карты, которые делали сами Valve, просто так из маппула не пропадают и они, естественно, будут изменять и улучшать ее до момента, пока не получится угодить абсолютно всем. Схожая ситуация была с Vertigo, и смотрите-ка, она до сих пор в активном маппуле. На инферно же просто увеличили дистанцию взрыва бомбы на 120 юнитов, что не даст кому-то засейвить свои девайсы. Кстати, если вы вдруг пропустили прошлое видео, где рассказывал про ротацию карт, новый кейс и сливы CSGO Reborn, обязательно гляньте кликнув по подсказке, такой инфы уже давно не было. Ситуация с изменением эмки довольно странная. Теперь в одном магазине вместо 25 патрон будет просто 20, а вместо 75 в запасе станет 80. В основном, это делалось из-за того, что огромное количество киберкотлетных талантов жаловалось на сильный дисбаланс, который вносит это оружие. И если резюмировать весь фидбэк от проигроков, то при помощи этих самых дополнительных пяти патронов в МК можно было спокойно перестрелять зажимом большинство других винтовок на большом расстоянии, при стоимости всего в 2900. То есть чисто статистически ктшникам не было никакого смысла брать М4А4 на замену. В сегодняшнем обновлении разработчики CSGO, по сути просто откатили эмку с глушителем на пару лет назад, но важно подметить, что единственный параметр который оставили на месте, это бронебойность патронов. Так что получился такой усредненный вариант между старой и новой версией. Судя по комментам под анонсом в твиттере, множество игроков наоборот разочаровались от такого изменения, ведь это не совсем то, чего они хотели. Как же это скажется на мете в профессиональных играх пока что непонятно, но увидим совсем скоро. Однако если у вас есть варианты как можно было бы поинтереснее забалансить эмку с глушителем, отпишите в комментариях, будет интересно почитать ваши версии. Спонсор этого ролика Knife X. сайт с множеством игровых режимов начиная от краша, флипа и заканчивая апгрейдером и битвой кейсов. Проверить честность каждого раунда можно в отдельной вкладке Fair Game, которая показывает как именно рандом выбрал победителей и раздал призы. Поиграю кайерзок в клэш, где можно закинуть сразу на несколько иксов. И смотрите-ка повезло на все три. Напоследок потыку минное поле и, наверное, уже буду выводить вот такие вот ножечки, которые разыграю между теми, кто перейдет по моей ссылке в закрепленном комментарии. Там же вы найдете бонус на пополнение и бесплатные 10 центов. Количество активаций ограничено. Поторопитесь. Помимо официального списка изменений, в этом обновлении прокрались и скрытые строчки, связанные с потенциальным повышением FPS. В коде упоминается считывание конфигурации вашего ПК, то есть операционная система, количество оперативки, тип видеокарты, разрешение, с которым вы играете, и, что особенно важно, частоту вашего процессора и количество ядер. Для тех, кто вдруг не знает, CSGO это крайне процессорозависимая игра. Но в то же время распределение нагрузки между разными ядрами вашего процессора работает отвратительно, не говоря уже о устаревшей версии первого сорса, из-за которого игра до сих пор работает на 30 двухбитной битной архитектуре. У меня один из топовых райзенов и разница между старым и новым обновлением составляет примерно 10-15 кадров, однако если у вас это проявляется намного заметнее, обязательно отпишите в комментариях конфигурацию своего ПК и как же у вас изменился фпс, может получится собрать какую-то небольшую статистику. Самый популярный спидранер по хэппи вилсу под ником Useless Mouse выпустил свою новую карту под названием Клифф. По его словам, основная цель была сделать просто интересную карту, и в результате чего зародились крайне необычные новые игровые механики. На этой карте бомбу после того, как ее заплентили, можно взять в руки и утащить в другой конец карты. Сама по себе карта очень темная, но это балансируется наличием фонарика, с помощью которого противников можно обнаружить сам неожиданных местах. А чтобы немного поиграться с балансом у команд, проигрывающей стороне в начале раунда всегда выдаются кейс с случайными вещами в виде денег и прочих предметов. Также, по словам бесполезного Рта Райан Гослинг не умер в конце драйва. Ну и раз мы заговорили о картах, Морозов показал первые ассеты для своей новой карты Болдер. Судя по скриншотам, действия будут происходить где-то в туристических местах Европы. Морозов является автором карты Болото, которую официально добавляли в CSGO пару лет назад, так что Болдер тоже потенциально можно ожидать. Еще в 2016 году, вместе со сливом на тот момент еще не вышедшего режима Danger Zone, полился еще один гейм-мод под названием Хейст, или же Ограбление. По механикам он должен был напоминать геймплей Payday, где одни грабят банк, а другие его защищают. Однако вместо ботов на стороне полиции выступали бы такие же обычные игроки. Хоть какой-то информации об этом режиме не появлялась уже более 6 лет. Однако в середине этого апреля внезапно раскрылись новые подробности. Один из бывших разработчиков CSGO, Мэтт Вуд, во-первых подтвердил существование этого режима, а во-вторых рассказал много интересных штучек. По словам Мэтта, ему в целом нравится соревновательная часть классического контр-страйка, однако он всегда искал альтернативные идеи, которые можно было бы реализовать в игре. В результате таких экспериментов и зародились первые прототипы для опасной зоны и режима ограбления. К сожалению, незадолго после выхода большого обновления в 2018 году, Мэтт покинул команду, и в каком состоянии сейчас находится режим ограбления, не очень-то понятно. Эта история, кстати, вполне четко дает понять, что не все вещи, с которыми экспериментируют разработчики, в итоге попадают в игру, так как что-то может просто не работать так как запланировано. Однако в Valve довольно часто какие-то идеи просто замораживаются до лучших времен и возвращаются к ним только через большой промежуток времени, так что вполне возможно, что что когда-нибудь мы увидим реализацию этого режима в будущем. В начале июня Джефф Хилл, один из программистов Valve создал публичный баг-трекер для Dota 2 на гитхабе. Теперь любой желающий может создать комит и зарепортить баг буквально в пару кликов. Благодаря этому за две недели было исправлено множество проблем, о которых раньше разработчики даже и не задумывались. Так как Джефф сделал этот баг-трекер на своем личном аккаунте гитхаба, скорее всего это произошло по его собственной инициативе. И Valve, как правило, если такие эксперименты показывают свою эффективность то схожие штуки начинают применять и в других проектах. Лично мне кажется, что было бы неплохо увидеть такой же баг-трекер и для CSGO и каких-нибудь других проектов Valve. Ибо сейчас, чтобы привлечь внимание разработчиков, нужно надрывать задницу в соцсетях и поднимать бучу через петиции и общественный ажиотаж. Что в целом-то не очень-то удобно и эффективно. На самом деле, как таковой бак-трекер для CSGO уже существует, но разработчики не обращают на него абсолютно никакого внимания. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал про большой слив обновления CSGO Reborn, будущих игр Valve и многого другого и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!